Всем привет, дорогие друзья. С вами Блэкчейн. Мы продолжаем проходить ЗИВС-симулятор. В прошлой серии мы собирали компромат на Винни и на Ломбарде. В этой серии мы будем дальше его продолжать собирать. И нам по это надо сейчас э, украсть пропуск из сейфа 3 дома 302 чтобы, наверное, какую-то лабораторию открыть. Там э, какие-то документы секретные взять, и чтобы точно уже их добить этими компроматами. Да, сейчас мы будем идти, наверное, туда ехать. Я всем желаю приятного просмотра. Надеюсь, поудобнее будем. И, и, сейчас и, красить этот пропуск. Хочу вам рассказать две новости. Двинуть микрофон, ну типа чтобы он ближе, потому что он отодвинутый был. И он взял и просто разломался на, пополам. Смотрите, вот, вот это, это первая часть, а вот вторая часть микрофона. Ну, конечно, вот и сам микрофон, в принципе, он все уже. Не годный никуда, в принципе, нет. Ну он работает. Меня слышно, наверное, через него, но так то чтобы он стоял он уже не все это не несовместимые три вещи и все хана им надо будет новый микрофон идти покупать потому что это все это кранты ему короче не ну как бы можно его использовать говорить но его не, не будет видно нормально у меня даже подставки под него нету уже я уже даже не помню где эта подставка сама находится. потому что я его покупал еще два года назад и а... уже подставки не найду я наверное ее да, придется наверное, покупать его А вторая новость, кстати, у нас снег выпал недавно, вот прямо вот сегодня, вот полчаса назад. Утром еще снег был, чуть-чуть мы так летало. Сейчас нормально, выпал такой уже хороший снежок. Так-то можете меня поздравить как раз. С первым снегом. Потому что у нас до этого не было вообще никогда. Пыли дождится время. А сейчас снежок нормально. Надеюсь, он держится на дольше, чем надо, на один день. Так. Да, кстати, можно бинокль использовать. А, ну уже не важно, я сейчас. А, нет, все равно нет, я использовать буду, все равно его. Хотя я его и так вижу, в принципе, зачем мне его использовать? Я вижу этого лысого хмыря. Ну ладно. Так, мне надо найти э -э или взломать ворота. Ворота можно взломать вроде бы через, через ноутбук как раз, да? Ну, да, реально. Сейчас взломаем. Без проблем. А нет, проберем на меня, там уже серьезно что ли? Подожди, там через верх можно еще? А ну-ка, нет через верх? А нет, можно, можно. Нет, нельзя. Блин. А ч что это делать? Значит, не, не, не никак не хочет. Ну это просто, ну это как так-то, ну в смысле? Подожди. Ага. А, да. Получилось. Не, ну это все равно сложно очень. Ворота дебильные открыть. Это нереально почти. Если там еще сложнее было, я бы, наверное, не открыл бы Так, а где эти охранники? Подожди. Ну там несколько камеры есть, я понял. Охранники где вообще? В смысле? Куда вы украли охранников, что ли? Куда они спрятались? Теперь я понял, почему бинокль нужен, чтобы их найти. Я посмотрю, мой та крышу куда-то В окне мой есть. Даже если в окне она есть, то я не найду. Не отмечу, точнее. Найду, но не отмечу. О, кстати. Взаимодействует. Что? Как? Как я открыл его? Блин, ну как. Оказывается, это фан... Этот э -э бинокль очень полезный, на самом деле. О, кстати, там мужик пошел. А мужик пошел только что двери открывает ворота. О, вот он идет. Блин, я пропустил его только что, в смысле? Он только что открыл, открыл ворота, заберто. Он, короче, куда-то ходит вот сюда. Я не знаю, что там находится. мы так раз пропуск мне вот от этой двери нужен. Но мне надо туда как раз, я уверен. Взять пропуск вот здесь, вот здесь он лежит. Вот. В, в сейфе так раз. его сломать придется еще. Повозякаться к сейфам. Ну я, я, наверное, сейчас пошел, да? Так, тут нет никаких... Что это? Камеры. Да вот он ходит. смысл смысле? Ты чё, дурак, что ли? Он только что туда прошел. О, там байки стоят. Серьезно, байки? Зачем байки им? А, типа, ничего, байкеры, что ли? нормально да, байки охраняют короче будет это наверное раз -э, разработки мотоциклов точно пойти ты нахуй! я его только что видел подожди ну шоу падла а чё такое? Чё ты палишь мне? Ну, короче, ко мне идёт. Офигеть. Ой, го го ты делаешь? Я сам пугаюсь от себя. -мо. Надо, надо короче, камеру... Моус-моус. Да она слишком быстрая. В смысле? Я не успеваю ничего делать. Ладно. Индустриально, да ну-ка но я знаю когда не ходят допустим ну и что навык у меня нету пока никаких новых но она очень быстро но серьезно что за хрень мы тут вот помедленнее немножко сделать маус так а маус что В использовать как ее нельзя настроить чего угорать что ли почему Наш быстрая очень. Сумасшедшая. Хотя он внутри ходит, а мне сюда надо. Да? Ну да, на втором этаже все правильно. все открылось телефончик что ты мне палишь? не пали не пади. меня нет шансов уже будет чем не меня спали то это каранты мне Чуть... а консоль я думал пистолеты. это пистолеты опасный чел бы был пистолет держал радио ну, это хрень такая. Ну часы сейф, хорошо. О, чё, нормально. Черный смотри. Чёрный проект. Разработка. Две разработки, ничего себе. А вот сам сейф. Надо будет его взламывать, да, сейчас? Окей. Не, ну я взламывал, у меня опыт есть, в принципе, сложно будет. Я знаю, когда там будет слишком щелкать, надо останавливаться. Вот, остановился. Теперь в другую сторону. Будет обидно, если... Она будет в конце самым. А чё, реально? Реально, смотри, какие цифры большие. Не то, что там они близко находятся, они очень далеко. Если так крутить, то это далеко очень. Капец. Они серьезно это, блин, такие цифры, блин, огромные. Ну всё, больше тут нечего делать. Надо сваливать, наверное, идти туда. Тут больше нечего уже не красть. Да-да. А, -да. тут еще один сейф. Не, я не буду его взломывать. Это еще больше будет. Я просто посмотрю, что у вас тут есть, но у вас ничего нет. Бомжи какие-то. Ну все, в принципе. Что еще взять? Консоюсь. Та, не, на много весь. Да не, не, не, не буду иди ты, ты, ты нахрен, не палишь, не будешь меня видеть. Да не надо меня обманывать, ты меня не видишь. Все, я пацаны сваливаю, да? Ничего не, больше делать. Все, я уезжаю. Все, я вас ограбил, я могу уезжать. Мне все данные собрал, с вам хана, короче. Я этих э, пацанов ограбил, э, все данные собрал с них. Я могу, в принципе, уезжать. Все, мне больше тут нечего делать. Ну, я, наверное, еще это буду грабить, наверное, здание. Компанию, точнее. Тюнинг автомобилей. Ну, это из наверное, какой-то. Больше на СТО, стола похоже. Да какой дом, да укрытие. Опять дом поехал. Ну, что за говно? Да-да, у меня все хорошо, я не свалился, я молодец, ага. Так, взломайте сервер на верхнем этаже дома. А, так... А! Вот в чем прикол, я думал как его сломать, кстати? А, я понял, я понял, да. Уже понял. Оказывается, тут надо было украсть секретные вот эти пропуски и документы. Офигеть. Блин, как тут все запутано? А почему они что вместе связаны, что ли? Серьезно? А как это может быть такое? Они же разные компании. Почему пропуска из другой компании к другой подходит? Я не понимаю. Как это возможно? Они что сотрудничают у них одинаковые пропуски все типа это как бы странно очень или, или один человек двумя этими компаниями владелец двумя компаниями ну это как бы странно и это не так наверное это так и есть он так я тебя сейчас должен как бы посадить я на тебя компромат собираю ты в курсе вообще нет Ну, и ну они меня не нужны тебе нужны эти ПО? Софтбокс? мне он не нужен я не знаю, с чем кому он нужен и мне он не нужен а я буду это сломать, хорошо допустим я это положу в коробку это в коробку положу потом да не пропуск зачем пропуск не пропуск не нужен все пропуск я себе это издеваешься все поехали уже давай Будем э, их э, в серверную взламывать. А, ну да, там, по сути, пропуск нужен был. Не, ну я думал, тогда надо было компьютер какой-то, ноутбук покупать дорогой там за 200 тысяч долларов. А он ну, тут оказывается, просто пропуск нужен был и все. Продолжение. Еще он, конечно. Три дебила ходят, какая Ну, такое. Э, они как бы наняли придурков, они вообще не, не защищают никак. Э, своего э, босса ну, вообще. Их уволили. Их уволить должны были. В смысле? Им что, дали второй шанс, что ли? Ну, я бы не давал бы, на самом деле. Я, их... я бы их просто ногой под жопу и пошел нафиг отсюда. Иди ищи другую работу. И все. В принципе, а зачем? По Другому. А по-другому нельзя. Они уже провалили свою миссию. Их миссия была защищать, это как раз... И пропуск, и все. И вещи, и вообще не пускать никого сюда. Они пустили... Два раза даже причем. Ну сейчас третий раз. И все, вы вылетите отсюда. Там всего три шанса у вас было. Так, давай сваливай отсюда. Я не хочу весь день торчать здесь. Я не хочу, серьезно. Зачем? Короче. Мы вот через сюда и можно? Просто открыто? Это что за... А, конечно, просто открыто. Ты просто не зайдешь, Я понял. Ну я думал, я так и думал, да, ну, что-то тут не чисто. Не может так как бы, все легко быть, тут все сложно на самом деле. Нет, ты меня не видел. Ты меня не видел, ты меня не знаешь. Он за мной бежит. Со за мной прибежал, реально. У меня уже нету. Два, два дебила прибежало. Ну да, два, два дебила это сила, как говорится. Сейчас еще два коба придут, вообще просто бомба будет. Что такое? А ч а потемнело так? Мне же страшно стало. Думал, игра закончена, вас её нашли. Не, ну реально, два дебила стоят и не могут шкаф открыть или чё? Сейчас еще третий прибежит. Будете вместе втроём стоять и не понимать нихрена, да? Найди белый. Ну что ему сейчас сказать? боты просто вы, боты. Все, ты слился, бот. Слился в унитаз, пошел сюда. Да все, он уже уехал. Он машину мучается, тем мою найти. Он моя машина возле парковки стоит. Но по сути он не должен ее трогать. Это моя машина. Ты не имеешь права. А Мой это не моя. Мой это кто-то сюда на работу приехал в офис ч я сразу ч вор сразу это неправильно неправильно неправильно делаете. Топ, это точно 303 это это какая подожди а блин реально 303 да ни хрена 3d принтер профессиональный анальный профессиональный Кординатор ничего себе, а -а -а, машинизатор, диск, но ну, это не надо сильно да? Охренеть, ничего себе у вас серверная Чего вы тут майнить деньги или что? А и вот на меня интересно, если я не провалюсь, то наверное тут копы приедут, да? Тут, э -э защищено наверное, очень сильно. Ну, должно по крайней мере быть так. Блин. А, ничего себе. Нормально. Все взломал, да? Положите флешку коробку для улики и заберите ее с собой. Ой-ой. Он -ой. вот сюда идет. Бляха. Страшно. Ну ч вообще страшно играть здесь? Тому это какую-то взять и сделать. внезапно прибежать, прибежать ко мне и все, Вот так вот. Скример будет. А я тоже ночью играю, где страшно, вообще-то. У меня сейчас тоже где-то 10 часов приблизительно. Ну ладно, не 10, меньше. Ну блин. Вот тут у них еще что-то есть? А? Ну просто так нельзя. Ну, зачем я приходил в гости, если ничего не заберу? Не, я заберу. Эти деньги очень нужны, если честно. Я заберу все, что есть. Мне вообще плевать, что эти, честно, всё, что, за, что забирать, я все забираю. Я без разницы, в принципе. Все, Я все забрал? Нифига. Неплохо, но я, наверное, не буду забирать его. Вс, я свалил, короче. Бляха, дебилок идёт сюда. Ну сейчас мне всю, всю малину испортит, серьезно. Куда он сейчас пойдет, неинтересно. Если он к мою сторону пойдет, это будет очень обидно. Да вы что, идиоты что ли? Нет. Какой кабинет? Я тебя сейчас.. Суебу. Какой кабинет? Ага, лох. Ты не туда побежал, ты курсишь. <свес> Оманул! Оманул придурочного. Вс. Куда ты придешь туда? Ты куда ты идешь? Ты вообще на три. Ты должен внизу быть. А тут никого нету. А, вс. ахана, Мне, наверное, сейчас будет. <свес> А никого здесь нету, иди нахрен. По-моему, я уже все просрал, наверное, все, да? Скорее всего, да. Я уже два раза спалился. Мне уже точно меньше. Да у меня все минимально сейчас будет. Мне это не важно сейчас, если честно. Это вообще сложно. Тут вообще хрен ты по... Да хватит мычать уже надоел. Тут вообще невозможно по стелсу пройти. Это нереально. Он все равно придет. И будет мычать. В любом случае. Mm. Задолбал уже. Ну, уходи. И я уже до утра подождал в шкафу. прям переждал. Ну, потому что нам просто ломиться нельзя. Просто я даже не... и уже все сделал. Мне просто уйти надо было. Видишь, перед домом. А где он? А его не видно. Вот я бы так сейчас бы вышел. И хана мне было бы. И все, И он меня спалил. И все мои старания были напрасны и все. А зачем мне это надо? Я лучше подожду пару минут. Тут это не часы, не час, не, не часов мне придется ждать, а минут всего лишь. О, там лох, он уже не знает где. Все, мы уходим. Вот теперь мы уходим хорошо, красиво. Утром на рассвете, в принципе. А ночью куда-то идти искать их я не хочу. Просто каждого шороха Бояться Я не хочу. Я хочу нормально. В принципе, спокойно уйти. Без э, страха, без э, паники. Без всего. И укрытие, они а не в дом опять, как всегда. Можно дом, в принципе, забыть. Просто стереть из памяти, что у нас дом есть. Так, а что там? Флешку, коробку для улик. И заберите улики все. А, да. Проверьте доску. А ну-ка. Опа. что это у нас? А, вот это, это какая-то карточка. Похоже, кстати, на... А, Сбербанк карточку или мастер карту. Ну, реально, больше всего похоже чем на пропуск какой-то. Ну и флешка обычная. Укажите взрывчатку из дома ты, второго? Взрывчатку? Серьезно? Ну ч ⁇ реально будем их взрывать? Блин. А -а -а, подождите, ну там же, наверное, после этой взрывчатки, там же не сразу мы будем их взрывать, наверное. Там еще что-то надо будет сделать. Мне так кажется. Не, ну просто я не хочу прям, чтобы сейчас то финал. Хотя, в принципе, а почему бы и нет, собственно? Почему бы сейчас финал не сделать, а? Давайте попробуем. Да, видео будет немножко длиннее, чем мы планировалось. Но зато будет финал. Как вам такая идея? Ну я думаю, что неплохая. Ну придется тогда старинные статуи всеми попрощаться. Я их продавать не буду, они будут у меня до судом стоять. Как украшения. Зачем их продавать, правильно? Пускай и будут будет э, зачем мне все продавать я шокопу наркоман что ли все продавать нет я не буду все продавать пока что-то останется хотя бы дома машине телефонов пару штучек останется почему бы и нетрювчатку ну блин ну мы ее должны заложить где-то узнать где винни находится где ломбардии если мы их хотим убить правильно а то они мы тоже свалили за за границу и все и шикуют где-то в Майами. А я, блин, буду за буду, буду красить, блин, для них. Зачем? Я не вижу Э, ты чё делаешь? Как ты... Как ты разбил? Да ничего, я без фар поеду, мне не нужно. все равно день. Ё-моё, разломал. Шину, блин, красавчик. Да не. да не. давай. Не, я так не хочу. мне не, не. Подожди. Я хочу, чтобы возле ворот машина была, чтобы я взял, сел и свалил. Все. Зачем мне вот это вот... Можно, в принципе... А, его нельзя через стены, да, метить. Блин. Ну тогда иди сюда, давай. Че, я могу тебя уже на лестнице, в принципе, отметить, куда ты ходишь. Вот так вот, и все. И не надо, в принципе, ничего такого сложного. Больше ничего нет. Ты будешь идти? Нет, сегодня. Блин, ну какие вы дебилы. Ну мне надо в мастерскую, но я не пойму, как туда пройти вообще. Взрывчатка. Ну мне это очень все защищено, блин. Что вообще нереально, блин, получается. То взрывчатку невозможно просто взять. Потому что там э, два охранника ходят. Э, и еще ворота закрыты, которые. Я не даже не знаю, как я открою. И камеры еще, ну такое это нереально. Просто надо камеру как-то взломать. Какое ограбление? Ты дебил. Ограбление взял. Нахрена тогда я все это делал? Просто взял и все. В итоге. Какой жилец? Это не жилец. Это то блин. Охранник. Заметил, блин. Ну и чё, не плевать. А мне плевать, в принципе, я вообще не, не ограблял ничего ещё. Я просто сижу, блин, и всё, в лесу грибы собираю. Ч я сразу ограбитель, я не понимаю. Ч за несправедливость, а? Все уезжайте, никого здесь нету. Вас обманули. Это был это, пранк. Давайте вызовем этих дебилов, чтобы они приехали сюда. Но тут никого нету, вот так вот. Вам, короче, штраф выписали и больше так делать не будет. Вы уехали, нет? Я могу ехать. Чего вы там застряли опять? Ну дебилы просто, дебилы. Как можно вообще таких набирать полицию, я не понимаю. По объявлению точно, точно, понабирали. Таких придурков, блядь, Полудурков. Вы, блин, вот так вот. Нормально люди грабить теперь не могут ничего. Так можно было хотя бы э, старых копов подкупить, а сейчас хрен ты подкупишь кого-то. <звы> Услышал арендатор. Это а он тупой, придурок. Нет, там должна быть еще одна. Ну либо в доме она должна быть, либо ворот. Ну либо э, возле ворот. Ну возле ворот нету. Либо в доме вот в самом вот этом. Надо туда идти. Но я боюсь, что этот придурок меня услышит и все, не спалит меня. У меня просто вариантов нету. Ну не просто очень близко ходят, и я не хочу политься. А это, ну, нереально, серьезно. В любом случае, нереально. Вот он идет через низ. Да. Ну, вроде бы и нет. Куда он идет, непонятно. Они вечно тут ходят, суются, а я не могу не пройти нормально. Блин, что за говно, ну. Ну, из дома выйти хотя бы на минуточку, Минуточку внимания. Не, ну, наверное, он спалит. Нет? Да ничего ты меня не видишь. Он через низ должен уходить, я знаю. Через низ только, больше нет у тебя вариантов. Видишь, через низ он уходит. Он через верх редко уходит. Хотя дверь все равно есть, в принципе. Так-то он может сюда прийти. В принципе, да? Ну, если так мыслить логически. Он может сюда прийти. Тут же дверь не просто так сделана. Блин, ну вот этот вот замок дурацкий, он просто так сделан специально, чтобы я не зашел Серьезно, как так-то? Почему нельзя было просто ровную палочку здесь поставить? Ну было бы все прекрасно. Опять тут сюда припёрся? Да что ты тут делаешь, что тебе? Ну мдом тут намазано. Иди себе спать уже. В 12 часов ночи. Нет, он хочет. Дверь открылась сама по себе, не, не, не пугайся. Блин, реально они тут ходят все время, все время реально. Как это неизвестно, известно. Они будут тут все время тусоваться, никуда они не уйдут. Ты можешь хотя бы вниз пойти, хотя бы сейчас. О. Блин. Я уже обрадовался, он уходит. Да ни хрена. Он только так раз пришел. А этот меня не видит, кстати. Он слепой. По крайней мере, ну, наверное, да. Компьютеры. Ну, тут ничего такого нет. Важного. Ничего здесь важного нет. Он просто на одном месте будет стоять все время. практически все время он будет просто на одном месте и никуда не уходить что? какое ограбление? я ничего не грабил. копы давайте вы не будем не не не, меня нет уже, все я уже ушел в гости к другим чувакам меня нет, все я на стройку пошел работать. Я уже законно правопорядный человек. Не, не, не, меня нет. Вы меня даже не ищите, меня больше здесь нет. Все, я, я в елочках. Я елочка, все, я на елочку полез. Не хочу я больше, не надо. Ну, что такое? Ну что за говно? Не, ну у вас, конечно, это, возможно, будет э -э, быстрее все делаться. Но у меня это уже полчаса длится, если честно. Я это все вырежу, конечно. А как они мою машину не нашли, интересно? Она же прямо возле них припаркована. Странно очень, очень странно. Я вот боялся, что машина там сейчас э -э -э, будет очень близко стоять, и они спалят. Но они, походу, настолько тупые, что они даже машину не заметили. Когда мне нет смысла вообще париться мне... ни о чем. -то. Если они даже машину не увидели, ну я не знаю. Тогда какие же проблемы могут быть? Они и меня не увидят и вообще ничего, и даже то, что я ограбил, они не увидят. Скажут вы дебил, вс тут чисто, идите иди". платите штраф давайте. Заложные вызовы, все. Придется не платить, а что они могут сделать? Иначе их повяжут уже. Даже хоть они охранники, но все равно. Они все таки немножко выше Категории По званию, можно так сказать Так, блин, а куда же я тогда пройду? Ну хорошо Ты будешь со время тут сидеть, да? Ничего не меняется Вообще, уже сейчас будет э, Сутки прошли, прошли почти что э, Ну, сколько я граблю Уже сутки прошли Я пришел сюда где-то утром, 5 утра или в 6 Сейчас уже вон 3 часа ночи Уже начинает э, светлеть чуть-чуть они все равно на том месте топчатся и все. Туда-сюда этот дебил ходит на втором этаже. Ну, между вторым этажем этот, возле ворот, тот тоже ходит на заднем дворе. Ну и что я это сделаю? Я не знаю. У меня вариантов просто нету. Что мы с тобой делать будем? А? Блин, а все двери закрылись, кстати, которые я взламывал полчаса. Ну, круто, да. Вс закрылось, всё, и, короче, плохо опять стало. О, блин, может мне посвать пойти, ну? Слушал, он чуть-чуть услышал. Он не полностью меня услышал. Так, давай ты не будешь меня слушать? А пойдешь нахрен. И вс ⁇ Пойдешь дружно нахрен. Да реально все закрылись двери? Блин. А я их открывал полчаса. Между прочим. О. Нет, блин, там в конце не очень хорошо. Ну, блин, опять. Ладно. Ну ладно, нормально, нормально. Ну кстати, она по-моему не поменялась, серьезно. Я второй раз уже дверь эту открываю, она не поменялась. Как был вот замок, тот так и остался. Четыре утра уже. На одном месте стоят и все. О принтер, кстати. 3D принтер стоит у вас Ну, неплохо, неплохо. Ну окей, ну допустим. Опять вы заметил а вы че, укарайте, на одном и том же будем ловиться, что ли? Четыре охранника здесь Четыре охранника здесь Ничего Ничего ты не увидел Блин, что не так? Не, ну конечно, нормально, да. Не-не-не, я тут ни при чем. Ну, кстати, он почему-то не заметил ограбление Тебя все замечали, а этот какой-то день заметный вообще. Эпи нет. И в чем прикол? Он все равно будет в новом месте тусоваться, да? Или вы меняетесь? там уже потусовался теперь этот пою туда или как Что не понял что происходит 6 утра уже как бы нет В кабинете втором да а теперь у меня уже свободно да я могу там уже идти я могу свободно уже идти сюда или нет вроде могу иди-то обратно в кабинет ага так я могу реально перепрыгнуть через офигеть а как я выбираться-то буду отсюда мне кто-нибудь скажет Камеры действительно нету. Ну понятно, тут хрен, ты не туда придшь. Вот деревчатка. Один доллар правда. Ван доллар. Ван доллар. Вот так вот. А, а. О, а как я сюда пришел тогда? Погоди. А. -а, -а. Не понял. Как я сюда пришел тогда было, оказывается камера не понял вот тут я не понял серьезно скамера черный проект, маркер тай говняркер все это бесполезность они а, ломаются жаль я думал там что-то есть интересное ну ч ⁇ все пацаны до свидания на верстаках в убежище это у меня дома надо да? хорошо все хорошо нам главное взрывчатку было взять остальное нам не, не на не надо вообще все мы, мы молодцы я даже не знал что там можно было а через верх про перепрыгнуть я думал там реально мы же получается взламывали вот эти двери а такая передняя передние двери было вот а зачем я не понимаю зачем так делать было ну ладно в принципе если так надо ну ладно перепрыгивать ну неплохо Хорошо. Все, в принципе, положите бомбу на верстак в убежище. Это потом, потом, потом я положу уже, не, сейчас я не буду. Это уже в следующей серии будем этим заниматься. Я сейчас не сильно хочу. Все, ну, в принципе, и так много повыполняли. Я хотел после вот этой второй миссии уже все идти э, отдыхать. но... Ну, все, мы украли бомбу, нам хватит. Что еще? Куда еще, блин? Подожди. Э, инвентарь, предметы. Коробка, сканер, черный проектор. А, он, ну, так раз э, очень много весит. 5 единиц. Ну, нормально. Сейчас пойдем э, все это продадим. Я уже вне серии так раз э, э, эти все э, телефоны, ноутбуки, планшеты взломаю и потом продам еще раз. Какой Джанки Берд? смысле? Какой чанки Берд? смысле? Не понял. Да, за, да я почему же за него забыл давно? Про этого бомжа. Зачем я его в ломбард надо ехать на наша цель, цель только ломбард и укрытие и все индустриальная улица три места больше никуда yeah, не уйдет да. нам в принципе другие места не интересуют кстати можно купить его, да? э, 35 тысяч. Ну, не знаю посмотрим но я в принципе не собираюсь что-то там крупное увозить мне вообще это не надо я, в принципе, просто беру то, что мне э, по заданию надо. Я не беру какие-то телевизоры, картину, вот эту хрень, вас здоровый. Там мне на ну, не надо, если честно. Принтеры. Я могу принтеры ну, поукра... э, украсть на миллион долларов. Ага. ну это потом. Я же говорю, потом. Так вот, верстак. А, это ювелирная мастерская. А, Все, я понял. Это ювелирная мастерская. Это не верстак. Вот верстак. Ну, в Майнкрафте он по-другому выглядел, я думал, что это вот это выглядит похуже. Но нет, оказывается нет. Ну все. Надеюсь, вам видео понравилось. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы он звенел. И подписывайтесь на инстаграм. Вступайте в дискорд сервер. Покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей, и чтобы поддержать меня. И дать мне мотивацию снимать новые видео чаще и качественнее. Все ссылки есть в описании под видео, в закрепленном комментарии, чтобы посмотрите, гляньте, вступайте и всем удачи. Увидимся в следующих сериях и всем пока-пока.